моя папая, моя девочка расцвела сегодня вот цветочек первый цветок я конечно очень счастлива запах невероятный очень приятно пахнет видео смотрю а она распустилась буквально через несколько часов Ну, конечно, классно, просто в квартире дождаться цветения папайи, это вообще, я уже говорила, нам 9-10 месяцев, еще нет года. Вырастила я ее сама из семечки, поэтому я очень счастлива.